церковь святого Вистона в Рептон, в Англии. В этой церкви со мной произошли мистические события, которые вы увидите в дальнейшем. Аббатство Рептон было англосаксонским бенедиктинским аббатством Дерпшири, Англия, основанное примерно в 600 году нашей эры. Аббатство было двойным монастырем, общиной монахов, и монахинь. Аббатство известно своими связями с различными святыми и членами королевской семьи Мерсии. Двое из 37 королей Мерсии были похоронены в склепе аббатства. Аббатство было заброшено в 873 году, когда Рептон был захвачен вторгшейся великой языческой армией. Примерно в начале V века, после ухода Римской империи, на остров начали прибывать германские племена. Англы, Саксы, Юты и Фризы. И примерно в это же время из Ирландии начали прибывать первые христиане. Наибольшее расширение королевства Мерсии было в течение восьмого века. Вообще-то, Мерсия это примерно переводится как приграничная земля, потому что она ограничила с Уэльсом. Впоследствии там был построен мерсийцами вал, который разделял их королевство. От Уэльса. Мне было интересно посетить склеп, крипту, так как в прошлый раз, когда я был тут два года назад, он был закрыт. Склеп был построен в начале восьмого века. Он был построен над источником и, как полагают, первоначально был баптистерием. Он был превращен в мавзолей короля Мерсии. Этельбальда при его жизни. Король Виглов и его внук святой Викстон, в честь которого названа более поздняя церковь, также были похоронены в скрепе. Считается, что царские тела были сначала закопаны в землю для разложения, прежде чем их кости были захоронены в скрепе. После погребения святого Викстона, склеп стал местом паломничества. Однако после вторжения датчан или же викингов, тело святого Викстона было вывезено вместе с бегущими монахами. Позже он был возвращен, но король Кнут снова удалил останки святого Викстона в X веке. Их перезахоронили в аббатстве Ившем в Устершире. Саксонской церкви, вот эти вот кирпичи и вот эти вот колонны. Как и о многих мирстейцах того периода, о Викстане известно очень мало. Он был сыном Вигмуда, фу, Вигмуда и Эльфреды. Язык сломаешь, когда произносишь эти саксонские имена потомков королей Мерсии Виглофа и Коль-Вульфа I. Соответственно, Вигмунд, согласно саксонским хроникам, умер от дизентерии раньше своего отца Виглофа, сделав Викстона наследником королевства Мерсия. Однако, когда Виглоф умер в 839 году, Викстон отказался от королевского сана, предпочтя место этого религиозную жизнь и монашеские ордена. Вместо этого королем стал Бертвульф. возможно, двоюродный дед Викстона. Уильям Малпсери утверждает, что сын Бёрдвульфа, Бёрфрид, хотел жениться на обдовевшей матери Викстона, Эльфред, но Викстон запретил союз поскольку они были слишком близко связаны. В качестве мести Бьорт Фрид отправился навестить молодого короля, якобы с миром, но когда они поприветствовали друг друга, он ударил Виксона по голове древком своего кинжала, и его слуга пронзил его своим мечом. Бьорт Фрид, сын Бьорт Вульфа, короля Мерсии, несправедливо казнил своего двоюродного брата святого Викстона в июньские календы, то есть это 1 июня, накануне Пятидесятницы. Он был внуком двух королей Мерсии, его отец Вигмунд был сыном короля Виглофа, а его мать Эльфред – дочь короля, короля Коэльвульфа. Его труп был перенесен в знаменитый в те времена монастырь под названием Рептон и похоронен в могиле его деда, короля Виглофа. Не было недостатка в чудесах с неба, свидетельствующих о его моченической смерти, ибо столб света вознесся к небу от места, где был убит невинный святой и оставался видимым для жителей этого места в течение 30 дней. О, Боже мой! Ну что же, спустимся в эту крипту или склеп. Света нету нифига, лампочка не горит, темнота полная. И тут мой стабилизатор начал вести себя неизвестно как. Он стал дрожать и вырываться из рук. Я не понял, что это было до конца. Я потом еще раз приехал сюда, уже с товарищем. Но произошло практически то же самое, только в меньших размерах. Gracias. <laughs> девать фонарик здесь очень осторожно этим как их... Работает вроде бы Мне опять начала дрожать она, но не до конца, чуть-чуть начала дрожать, но сейчас не дрожит так сильно, вот начал. сейчас какого просто обалдеть. ну вот такое вот древнее сужение вот здесь были где-то две гробницы как бы их сперлили здесь может быть даже не помню Или даже цветов кто-то положил здесь еще если посмотреть посвятить так. здесь остатки даже есть фресок еще восьмого века видишь они были что-то покрашены как бы разрисовано даже Ну, вот такое местечко между обхода было почему-то где закрыто ну вот можно выходить пока а ступенец посмотри сколько, сколько летом прошло столько углублений Ужас. Надо закрыть как-то эту дверь. Ладно. В 865 году огромная армия вторглась в Англию, чтобы завоевать ее. Войска состояли в основном из скандинавов Дании поэтому они вошли в историю как Великая Датская Армия или Великая Армия Викингов. Англосаксонская хроника называет ее Великой Языческой Армией. Вторжение армии длилось 14 лет и закончилось завоеванием трех из четырех английских королевств Восточной Англии. Нартумбрии и Мерсии. Король четвертого Уэссекса Альфред Сумел остановить экспансию скандинавов в 878 году. Он разбил их на голову в битве у Эдингтона. После этого Англия была поделена между датчанами и англосаксами. У англосаксонских королей ушло несколько десятилетий, чтобы вернуть контроль над страной. С 1974 года по 1988 на территории церкви святого Викстона в Рептоне обнаружили несколько массовых захоронений. В одной из более ранних англосаксонских построек обнаружили останки минимум 264 людей. 80% костей принадлежали мужчинам. Большинству из которых было от 18 до 45 лет. Несколько костей сохранили следы травм. Среди останков нашли скандинавское оружие и другие предметы, в том числе топор, несколько ножей, а также 5 серебряных пени 872-875 годов. Исследователи сразу предположили, что погребения связаны с Великой Языческой Армией, на это указывали не только находки, но и письменные свидетельства, согласно которым датчане оставались на зимовку в Рептоне в 873-874 году. Однако радиоуглеродный анализ, казалось, говорил о другом. Он дал даты с разбросом в несколько столетий. Археологи заключили, что в погребениях Рептона находятся к кости разных исторических эпох, а не только конца IX века. Недавно специалисты снова взяли образцы костей и отправили их на новый радиоуглеродный анализ. Результаты оказались интересными. К концу IX века относятся кости всех погребенных, а значит, они все-таки связаны с Великой Армией. После завоевания Рептона данными, Столицу Мерсии пришлось перенести в город Тамфорс. Многие по ошибке полагают, что изначально столица королевства Мерсии была Тамфорс. Но это не так. Изначально столица до завоевания викингами была, так сказать, маленький городок Рептон, который сейчас небольшой. Кстати, сегодняшний Блутуск это изобретение норвежцев. Они назвали его именем одного викинга своего, у которого были черные зубы. Его называли то ли блютуск, в общем, черные зубы. Ну и также в обозначении использовали его руну. Что еще хотела сказать о викингах? Никаких рогов у них на шлемах не было. Это потом уже придумали. То ли для оперы, то ли церковники. Неизвестно. Но надо было как-то изобразить дьявольскую языческую армию. Вот и придумали рога на шлем. А шлемы в основном были гладкие, железные, либо кожаные. Часто можно слышать, что сейчас жизнь человека увеличила, но это совершенно неправда. Жизнь лет 200, 300, 100 лет назад тоже не была короткой. Конечно, более зажиточные люди могли себе жить получше, но они жили очень долго. Это можно посмотреть на старых памятниках 75-89 лет Долгожители, в общем-то, были. Единственное, конечно, была детская смертность большая. И в среднем, если брать в среднем, то получается, что раньше жили, жизнь была короче. Но это как в том анекдоте, что средняя температура в больнице у больных 36,6. Вот дети в школу идут уже сентябрь. Интересные здесь домики, старенькие, соломы покрытые. Просто прелесть, как же в жить? Курить нельзя. Или еще какой-то перекошенный домик, скрюченный домишка. Вот чувство у меня такое, что это вот римская... Римские кирпичи использованы в планке этой забор. И вообще тут еще тоже какие-то средневековые кирпичи видно по обработке. Вернее, кирпичи, а камни там дополнительные. Интересно. Ну что ж, спасибо Денису за компанию и за помощь. такой вот маленький городок репту, а теперь это большая и дорогая школа.